Спят усталые игрушки, книжки спят, Одеяло и подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится, Чтобы ночью нам присниться, Ты ей пожелай, баю-бай. Баю-бай, должны все люди ночью спать. Баю-баю, завтра будет день опять. За день мы устали очень. Скажем всем спокойной ночи. Глазки закрывай. Баю-бай. В сказке можно Покататься на луне И по радуге промчаться на коне Со слоненком подружиться И поймать пирожер птицы Глазки закрывай Баю-бай Спите крепче, люди! просыпаться. Не надо просыпаться. Все идет так, как должно идти по плану. Так что спите крепче. Вот. Спокойной ночи.